Нахуй иди, нахуй иди, нахуй иди Такие господа, сейчас мало, мне меня масла мало Будем колосу жарить И макароновую В итоге жарить мы не будем Блин, нож а, Ебать нахуй Сука ну... Юра, это яйца лезть надо Да блять да Юрий надо. О, наконец-то Юра надо яйца, ее ножом. Раз, два. Включим печку. Ждем, когда она нагреется. Смотри, что это. Ждем. Ждем, когда нагреется печка. Накрывается, слушайте. Пам, пам, пам, пам. <реклама> вот Вот, вот так, взять нос и танцевать. Даже я не буду Это делать. Это по ней вижу делать. Поднялось. Так, все, я пошел по делам.